Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи гости моего канала. С вами Заново я, Серый Кролик. Ну вот сегодня мы уже не поехали в, ч... в, е... в клюкву. Я уже извиняюсь, друзья. Немножко подустал. Так что сделаем сегодня подомовой обход. Покажем наше хозяйство. Что мы здесь сделали. Ну и что мы будем делать в ближайших пару дней. Ну, как вы уже знаете, здесь загон для курей получился. Загон получился небольшой. А вот сам курятник получился огромный. Поэтому в загоне им маловато места, а вот в курятнике много. Ну вот здесь второй будет вольер ставиться, дорожка будет заливаться. По дорожке, мне сказали, неправильно начал делать, нужно каждый метр делать распор. Ну, потому что зимой может подорвать этот бетон. Так, мелкая бульба у нас из 19 мешков получилось 4. Мы выбрали 4 мешка мелкой. Это на корм животным, то есть нашим свинкам. И четыре мешка семянки. Похолодание, но ну, хотим сделать, то есть, эм, прозеленить. Мы высыпали картофель, э, видите, как он зеленый стал. Высыпали его на улицу, прямо на траву, когда было солнце. Э, специально, чтобы он был зеленый. По этому поводу еще будет отдельное видео. Ну, если кому интересно, напишите вопрос какой-нибудь. Если вам интересно, а я вам отвечу обязательно. Вот такое количество у нас получилось горбузов. Это все тоже для накорм свинком. Ну, есть такие хорошие экземпляры. Но в основном все-таки мелочь. Ну, мелочи, но в Африке мелочь. Здесь вот бочки. Бочки, друзья. Практически все пустые. Там только в конце две штучки НЗ э, на корм животным есть. Вот еще два мешка. Крупные бульбы осталось занести. Всего у нас из 19 мешков крупное получилось. 13, ну половиной Вот такая бульба. Что не бро. Есть красивая, есть такая, вы вот видите, вот все-таки не очень. Ну, Жинка перебирала, это ее вопросы. Вот здесь мы отложили доску. Отложили доску, которая нам еще понадобится в хозяйстве. Ну, будем дальше дошиваться. Здесь крышу осталось немножко еще дошить здесь сделали тоже небольшой такой навесик для мотоблока ну еще не сделали но короче он здесь будет там у нас печка вот здесь как я и говорил что будут вольеры для свинок пока здесь мы используем это место для а, варки варки варки кушания дальше этот вольер мы запустили в производство вот такие тут чухундры стоят чухундра вот такие чухундры им здесь хорошо Крыша большая, с той стороны стенка забита, боковая тоже стенка забита Здесь тоже полностью ну, Маленькие щели есть, но главное, что сплозняка большого не было Сейчас на улице 7 часов утра, так что скоро мы начнем их кормить В соседней вольере, как вы все знаете, друзья, тоже уже не первый раз у меня в гостях Вот такие два чуханы Одна девочка, она уставает Девочка хорошая, хорошая это вот девочка Маша номер два, а там мальчик без имени. Девочки через месяц должна нас принести что-нибудь. Так, сарай этот это не мой сарай, его купили соседи. Вот там, как вы можете наблюдать, были горбузы, начал вывозить органические удобрения, навоз, навоз, ну большим с навозом. Вот двор, там, как вы видите, варим шурпу потихонечку, верандочка. Ну, а это все будем полить, потому что варим по два чугуна для свинок. Это все для свинок. Дрова, ну или доски, как можно сказать, такие. Ну, в котел сильно так не закидешь, потому что они будут гореть как спички. А вот э, в эту какую-то э, в печку для свинок самое что. Цесарок пока мы поставили отдельно, потому что, как вы знаете, из других видео несутся там, где им попало. То есть там, где им удобно, там и несутся поэтому мы их поставили сюда заново в вольер в будку собаки или собаки собаку вот такие сарки. почему-то перестали нестись но они у меня такие троглодиты что бывает дел, делбают, ну делбут свои же яйца Ну ничего мы как-то с этим попытаемся побороться блин вот девочки мальчики там вольер мы сделаем отдельно сеточку купим и поставим тоже вольер только там подшить только же потолок надо. Потому что второй загон у нас уже практически будет сделан. Ну что, друзья, вы уже извините, что камера болтается. Ветер какой-то, блин, неудобный. Ну и вот пришли мы к роликам. Кролики. Сейчас покажем обзор. Вот это мое мясо. Поместное все различное. И буквально вот через дней 15. Я думаю, я уверен, они уже пойдут у меня на забой. Кормим, всем слава богу, комбикормом. Про комбикорм я уже вам, друзья, рассказывал неоднократно. Есть видео, кто его делает, почем, ну и все остальное. Вот это чухонные одни. Так, пошли отсюда. Вот здесь еще клеточка, тоже мяско. Газуй. Друзья, вот здесь у нас один есть травмированный с лапкой. но она уже все, уже зажила, уже. На костяшке ходит. Жалко, конечно, но бывает и такое, к сожалению. Идем дальше. Здесь вот есть у нас рыжик выпрыгивает со всех щелей. Поэтому посадили пока временно его сюда. Ну здесь тоже будет мясо, как вы видите, поместное все. Что-то калифорния есть, какая-то проскакивает. Что-то такое чистое, типа панона. Ну или мешенка такая его. Вот. Идем дальше. Вы же извините, что так дерется. Здесь вот только три. У мамки был маленький окрол. Три штучки. Ну, бывает и такое. Отсадили. Дальше и здесь будем отсаживать. Сейчас пойду покажу вам кого. Так, вот это все Кролика ферма моя маленькая. В последнюю клеточку, которая еще пустая, будем отсаживать вот в этих вот НЗБшек. Они уже такие крупненькие. Буквально через 5-7 дней будем уже отсаживать. Пропойки уже... Сделаны от кокцидиоза с помощью йода. И ой, что мы там им делали? А, прокололи инвермектим от листов. Здесь вот такая девочка у нас с крольчатами. Родила она когда 4 числа. Сегодня у нас 14 10 дней. Там вот тоже у нас крольчата. Запищали. Родила у нас 11-го 7 штук. Вот такой у нас бургундец один. Одна девочка пугливая такая блин так идем дальше идем идем идем здесь вот девочка у нас есть заходим смотрим тоже окрол все хорошо окрол был 12 6 штук вот такие. Маленькие. дальше поднимаемся. Здесь. здесь его нужно будет тоже отсаживать сидят уже карандаши а ну лазует сюда Шт. мамка вот она вот такая мамка сейчас водичку всем будем наливать так дальше здесь вот будет скоро кровь она еще гнездо не делает но уже вот вот дальше вот здесь мамку будем мы случать потому что а, забрали крольчат Забрали крольчат. Я думал, покрытая, к сожалению, оказалась не покрытая мамка. Но она худоватая, как-то истощение у нее произошло. Уже 4 акрола с начала года она уже произвела. То есть 5 стабильно будет. стопроцентно Здесь вот у нас осемененная мамка. даже вот такая вот мамка. Мамка осемененная. Так, вот здесь у меня акрол тоже окрол. Когда у меня был акрол, Седьмого числа. Тоже такая черненькая. Дальше. Здесь есть такой вот ремонт. Тоже семененная крыльчиха. Будем садить я Так, покрытая. Покрытая, покрытая. Здесь у меня ремонт тоже семененный. Вот мамка. Дальше идем. Ремонт. Так, банки, все уже, уже нету ничего. Дальше а вот здесь еще есть. Ну и которая уже, к сожалению, уже немножко даже перерастает, блин. А, вот еще одна девочка у меня есть пятнистая, и ее сейчас будем тоже мы готовить для акрола Она такая уже крупненькая стала и по сроку подходит. Где у меня еще кто сидит? Здесь вот сидит. Это уже мальчик. Чухуан э, просил человечек оставить ему пацана, оставил, не забрал. Ну, бывает такое. Ну, вроде бы так пробежались, всколись по-быстрому показали свое хозяйство. Новости немножко рассказали. По поводу строительства мне нужно вот эту крайнюю клетку переставить вот на это место. Как я это буду делать, не знаю, потому что на 2,5 метра. Буду переделывать Верх и низ Сделаю на 6 мамок С крончатами, То есть для крола. Здесь вот место прекрасное, 3 метра Стол, лестницу уберу Не знаю, как буду залазить за сеном Ну, что-нибудь да придумаем Думаю Больше показывать нечего Сторож сторож, Любовь с котом у них Котиная любовь Что, котик, умираешь? А? Умираешь, киса Так что, друзья, всем огромное спасибо за просмотр За ваши комментарии За то, что вы поделились в социальных сетях данным роликом Подписывайтесь на канал Счастья, здоровья и благополучия Всем пока До скорых встреч